<laughs> . Прекрасная возможность любому студенту, связанному с сферой коммуникации, проявить себя. Очень много работодателей, очень много спикеров, много интересных экспертов. Все открыты для общения. Призываю всех. Пожалуйста, знакомьтесь лично. Все очень рады. Сегодня мы ведем мастер-класс. Мы расскажем о том, что за инструмент Marketing Gifts и как его использовать. Если вкратце, то это о том, как подарки можно использовать в качестве инструмента коммуникации. Покажем кучу примеров. Я надеюсь, люди, которые будут в аудитории, поймут, о чем я говорю и смогут это использовать. Интересно послушать всяких разных людей из маркетинга, рекламы и пиара. Тема «Диджитал» очень интересна и актуальна сейчас. Узнать какие-то вещи, о которых ты не задумывался, о чем-то поразмыслить, познакомиться с интересными людьми, в том числе с будущими твоими коллегами, партнерами или даже работодателями, или просто найти хороших друзей.